здравствуйте друзья сегодня хочу вам рассказать о таком замечательном примусе я хочу сказать что он у нас почему-то недооценен его называют китайский шмель потому что он выполнен конструктивно по аналогии с советским шмелем это вот примус у меня такой и китайский но наверное он может быть и под другими брендами вы сами знаете, в Китае там могут делать на одном заводе с разными брендами. и EPG самый массовый. Конструктивно он очень похож на шмель. Простенький насосик. Я использую бензин-галоша, но он, скорее всего, точно так же, как шмель, может работать на всякой гадости, в том числе на плохом бензине на автомобильном. Но все-таки я предпочитаю использовать чистую калошу. Вот. Насосик. Ну, тут сделан тип автомобильного золотника. Резиночка. В общем, все очень просто. Просто и надежно. Прокладочки идут в комплекте с ним. В общем, мне он нравится очень. Вот. был у меня шмель я его продал и купил вот этот я считаю что для туризма именно для туризма этот примус подходит гораздо больше давайте покажу как он разжигается делаем 10-15 скачков насосом я использую изопропиловый спирт что изопропиловый спирт купить несложно но можно и бензиновые сгорелки точно так же как и всегда делали на шмелях например а, спирт мне очень нравится что это позволяет без посторонних запахов запускать его вот сейчас и в комнате и либо там в палатке совершенно безопасно чем он мне и нравится был у меня вот такой китайский примус BRS-12А тоже очень популярный сейчас я его отдал другу он пользуется есть у меня и 533 калиман могу вам показать в сравнении вот можете сравнить такой же размер но как ни странно вот это мне нравится даже больше этот мне нравится даже больше то есть сейчас бы я, наверное, 533 даже и брать бы не стал. Вот. После года использования того и другого. Выгорает спирт, ждем. Почему этот примус лучше, чем шмель? Ну, во-первых, он немножко компактнее. Компактнее и легче. Шмель все-таки даже. Вот у меня был второй шмель. Он громоздкий, тяжелый. Во-вторых, у шмеля избыточная мощность. То есть он очень мощный. На самом деле это минус. Если ваша цель не только кипятить воду, а что-то еще готовить, то, конечно, лишняя мощность горелки, она даже мешает. Вот. Смотрите, прогрев прошел. Теперь немножечко приоткрываем краник. Ну, все. Работает как газовая горелка. Прямо все. Мне очень нравится. Слышал много критики, что здесь нет тарелки под топливо, как в шмеле, а прямо на корпус, на краску льется спирт или там бензин и поджигается. Не надо этого бояться, не надо бояться, здесь термостойкая краска, он прекрасно переносит это горение, ничего не слезло, ничего не облезло, все хорошо, все рассчитано. Также много критики, что отсутствует предохранительный клапан, бачок нагревается, может быть опасно. Нет возможности сбросить давление. Как, то есть, ну Во-первых, все-таки инженеры рассчитали, наверное, китайские. Примус давно уже в использовании, в разных странах. Никого проблем не возникало. Я думаю, что они отказались от предохранительного клапана в связи с тем, что здесь стоит все-таки горелочка меньшей мощности. И, видимо, он не должен так нагреваться сильно. Если создавать такое опасное давление, как это рассчитывали на шмеле. Вот. Регулируется точно так же. Если до упора влево выкручиваете, вот этот режим прочистки форсунки, то есть такое малое горение, но там выходит игла и чистит форсунку. И ключ не обязательно надо снимать прямо в привычку себя выработать что ключ должен лежать рядом потому что он нагревается Это такая вот особенность но тоже ничего сложного нет зато очень хорошо регулирует краник и нет у него каких-то там какого-то непонятного вот как здесь приходится ловить очень аккуратно здесь приходится ловить горение то есть Вперед, назад слишком чувствительное здесь очень простой краник хорошо работает вот что я говорил по поводу предохранительного клапана и отсутствие предохранительного клапана это своего рода тоже плюс потому что нет клапана нет проблем с ним связанных в клапане стоят тоже резинки за ними надо следить, нужно менять они могут подтекать где-то в палатке у вас может неправильно настроенный клапан сработать это будет фыркнет как змей горыныч какой-то можно палатку сжечь изнутри. то есть убрали клапан и проблем нету, если это если все правильно смотреть по инструкции никакой угрозы не создает тоже, в общем, правильно, Вот на колмане тоже никакого клапана производительного нет. Поэтому этого я не опасался бы. А... Созданного давления вначале, перед рожиком хватает на все время работы. Вот вы заправили, подожгли и даже и сколько бы он сейчас не работал, за счет нагрева там давление поддерживается, создается избыточно и подкачивать больше не надо. Так что. Прекрасно. Тихо, равномерно. Единственный недостаток у этого примуса это пожалуй что он все таки не не любит ветер Да, нужно в относительно спокойном месте его использовать пламя задувается, сносится но ну, он как бы не гаснет но работает плохо, не любит скажем 533 прекрасно работает на ветру вот чем у него пожалуй преимущество только вот в этом зато этим гораздо Комфортнее, удобнее, безопаснее э, работать где-то там в, в палатке или тент укрытия какой-то у вас. То есть он прям работает без запаха, что о этом не скажешь, например, или о других примусах. Вот. Так что рекомендую обратить внимание. Очень хороший, надежный. Э, насколько шмели себя надежно показали, я думаю, что это точно... Не будет хуже. Ладно, всего доброго. До встречи.